Привет, дорогие друзья! Выбрались с дочей Насти из города. Едем на охоту. Делал лосиху, ребят Точно не лось Посмотрим Какой щебель Собака буквально сразу У делянки ее подняла Я глянул в бинокль Думаю Лось не лось, лось или пенек Потому что непонятно в чещеве что происходит И собака То есть Наверное, меня. Лосиха меня почувствовала и пошла. Собака за ней. Лосиху стрелять не будем. Тем более, рядом с домом. Это местная особь. Она здесь живет давно. Соболь вообще красавчик. Буквально от поваренной осины. Отошли 100 метров поедем 8 тут уже есть короче еще рядышком Разговор, простите разговариваю тихо потому как нахожусь на охоте а не где-то на массовом мероприятии сейчас гляну где собака Хорошо, что буду удаляться в том направлении, куда я пойду. Ну, парни, не вешаем нос. Охота только началась. Буквально-то я только в лес зашел. Разволась. Видел эти? Видел. Ну, точно, точно был не, не самец. Охота только открылась. Да ладно, если под закрытие, то вы подумали, стрелять, стрелять лосиху или нет. А так еще поохотимся. Соболек, ну не смог, извини, иди сюда, соболь. не смог, не смог. Фух, что, друзья, рассказываю? Было три лося, лосиха, я думаю, лосенок, и бык. Больше я, их, конечно, не видел. Бегал за ними, соболь несколько раз их останавливал, пытался подойти. По треку весь квартал окружил, окрутил, не мог подойти к лосям ближе чем на метров на 400 я не мог подойти соболек соболек ну чего ну не обижайся работал ты здоровская повторюсь значит только в лес зашел погрызенная осина соболь буквально Побегал, побегал, тут рядышком 100 метров фотосины, раз залаял. Я аккуратненько карабин снял, выхожу. Сумерки еще. И же всего их Небольшой. Я думаю, выснилось. В не сумерках непонятно, но не боже, стрелять, если ты не убедился в том, что что это зверь. В дерево или в пене. Может там человек стоит. Тем более совсем рядом о Значит. Бинокль у меня на шее. Думаю, в бинокль гляну. Разберу цель, если Лось, самец, буду стрелять. Только бинокль поднял, навел его в то место, где стоял зверь. Зверя уже нет. И собака пошла. И крутил, и кружил она там такой бурелом. Тут вы не понимают, бурелом такой, что метров за 20 уже не видно ничего. Там к зверю просто не подойти, он у меня он ближе, чем на 500 нм Где-то 400-300 вот я один раз Машины идут, трасса рядом Собаку не слышу вообще Голос у собаки не сильно громкий, не сильно доносчивый. Ну Сейчас мы вернемся на то место, где он их оставил, еще попробуем Я не думаю, что он сильно устал, хотя кобель уже в годах так друзья такая охота после пробежки такой, ребят, надо обязательно немножко отдохнуть, восстановить силы, попить чаю, потому что давно в лесу не был, физика у меня ослабла, надо нарабатывать. Ну и вообще весь потел, надо немножко, что посту. Погода тихая, спокойно подходить к Лосю самое то. Так ведь, Соболь, а Соболь? Это кормилец наш, кормит он нас каждый год, кормит, матушка, ты песик, Соболек. Соболю тоже кусочек с маслом перепал. Ну, Давайте я дал тебе. Ну что наглеешь-то? На обеде поедим еще, ну. Не наглей. Сейчас дам, сейчас. С пятнадцатого даже Приеду В деревню надолго Если не закроем лицензию То Буду охотиться Да даже если не закроем То все равно буду Радовать вас своими видеороликами В этом году Завел два улья пчел Чай пью, добавляю в чай настойку на пчелином по море на прополисе. В общем, самогон наставил на пчелином по море и прополисе. И добавляю в чай, вот на такой термос, буквально может быть, ну, грамм может 20. Да, наверное, грамм 20. На такой термос, на литровый. Получается очень ароматный, жгучий такой чай, прям пробирает до, до самых косточек. Очень рекомендую. Такой у него запах прополиса в этого чая. Слава богу, что не стрельнул лосиху. Это очень хорошо. Не надо стрелять. Тем более домашних. Вот она как, как, как своя, да, соболек. Знаю, что я уже видал, наверное, да. Эту корову. Бычок бы был так. Ну и лосенка можно, а лосиху нет. Придерживайтесь, ребят, строгих правил введении охоты. Рекомендую. Не нужно выбивать все поголовно. Слава богу, не жьем, не голодаю. Мясо всегда есть. Соболек. Поздоровайся с ребятами. Да поздоровайся, поздоровайся. Вот, молодец, молодец, молодец. Молодец, соболюшка. Ладно, мужики, посидели, попили. Двигаем, двигаем дальше. Тут еще много кошерных мест. Походим, поищем. Сейчас рассвело, хотя бы видно. Что и где пошел рано утром И сразу 8 Бог даст, найдем что-нибудь Не переключайтесь Попалим костерчик, друзья. Попьем чайку. Можно бы, конечно, и не зажигать, но погреться немножко хочется. Но равно уже прохладно. Спички охотничьи у нас. Горят как, это, как, как порох. Теперь бы поджечь. Еще моментально сгорает. Береста немножко сыровато. я ее не порвал. Было... Свеженький чикнуть. Сейчас нажмем подверг на Чем быстрее в лесу костер зажгете, тем быстрее напьете чаю. Это Не очень мне эти спички нравятся. Горят. Горят вполне себе неплохо. Сейчас еще собака поднимала кого-то, я не понял, Она, наверное, глухаря на глухаря лаял, потому что что-то как-то быстро он его бросил Если бы лось, он бы все равно бы его покрутил, хотя собака леница стала, надо ей физуху ставить, редко в лесу бывает Скоро буду отдыхать, погоняю ее, негодяя Да, Соболь? Когда уже не в магату ломать хребет, глоток воды, глоток живой воды нам нужен, берем из радостей немногих ту, что дарит свет. И собираемся в моей пивной на ужин. Ада школьники мои, ада Не за парты сядем мы, а за столики. Ада на классники мои, ада мои. Улетают наши дни, будни и праздники, Одноклассницы мои, на Одноклассницы мои, Одноклассники мои. На эту встречу, как и на урок, Никто из нас Печки, ребят, никакие огнива не надо нахер. Долго с этим огнивом разводить костер. Пусть романтично, но долго. Лишнее движение это, да, куда там? На пикничок выйти, конечно, это прикольно. Но когда уставший, побыстрее на поесть и разогреть. кем нахер огнива. Лучше вообще газовую горелку. 5 секунд, костер готов. Да, Соболь? Так. Спички вот в таком пакетике носятся. Обязательно должны быть сухими. Чик. Все закрыто. Все отлично. Опа. Про нож меня кто-то спрашивал. Вот у меня новый нож. Ну как новый, я уже второй сезон с ним охочусь нож режет очень хорошо многим конечно опять он не понравится скажут ерунда какая-то с одной способ крепления рукоятки рукоятка из капа каждому свое под мои цели и задачи этот нож вполне подходит вот такой вот сталь сталь не ржавеет это сталь ног был фрезерный по металлу и вот на нем нож был вот с этого ножа есть такие маленькие как бы крапинки но она не ржавеет полностью режет отлично ладно будем трапезничать мы соболе сегодня у нас что сегодня у нас на обед соболюх что у нас сегодня на обед на обед сегодня у нас чай, который ты не пьешь, хлеб с маслом, сыр и сало. Все очень скромно и очень сытно. Так, у хорошо нет. Ладно, выключить пока. Привет, передай охотникам таким же как ты. ребят, с городской суеты, на самом деле, очень трудно. Да, у тебя семья, дети. Очень трудно выбраться. Цивилизация, она очень сильно затягивает человека. С этим трудно поспорить. Все, пашешь, пашешь, бегаешь. Крутишься, как белка в колесе. Денег пытаешься заработать, быть более обеспеченным, более самодостаточным. Но когда оказываешься здесь, понимаешь, пряжа это мелочь. На самом деле. Много ли вот мужику на для счастья? Совсем немного. на счастье ребят вот оно удовольствие Стоящее удовольствие здесь все настоящее даже удовольствие Добрина, а плотина здесь была. В связи с тем, что закончилась кормовая база, добры ушли. Либо вверх по реке, либо вниз. Соболюшка! Соболек! Ну чего, иди, я тебе что-нибудь дам еще, а, пес. Иди сюда. Соболюша! Вон он там выглядывает на меня. Собака очень дисциплинированная аккуратно когда садишься есть и он никогда не просит отходит в сторонку ложится лежит Сейчас все понимаю знаю что его голодным не оставят что его в любом случае накормят старенький он уже бегать стал плохо ну как плохо он лишний раз никуда не побежит поиск у него он все в поле зрения в общем крутится он только голову вверх поднял носом заводил значит Готовь карабин, где-то лось рядом. Сегодня вот точно так же. он вот, закрутил носом, закрутил. Ну все, думаю, сильно Так и есть. Лишних движений он теперь не делает. Очень выдержана эта собака. Долго за он тоже как бы... Ну что, сегодня, наверное, часа два походил за ними. Пооблаивал. Да это может быть и хорошо. Потому что с нашей местностью обрезать зверя или там на технике, на машине... На тракторе даже нереально. Кругом топи болота Отпускай, отпускай уходят. Чтобы собаку там не снимать, весь день за ним, не бегать. Два часа достаточно вполне, чтобы подойти к зверю. Вполне достаточно. Еще бы напарника им, конечно, молоденького или напарниц, чтобы поучил уму по разум. А Сейчас будем собираться, пойдем дальше Как-то так, ребята, такие вот дела Едем домой в Киров Что, Настюх, нравится тебе в деревне, да нет? машине нравится, да, в деревне ей нравится.